Всем привет, меня зовут Кирилл, свою точку я поставил в кофемашину Рапустезов БЗО-2Е. Это компактный двухгруппный автомат, который сэкономил нам место. БЗО-2Е имеет термосифоническую бойлерную систему, то есть вода в группу попадает не из бойлера, а из отдельного гидравлического контура, благодаря чему кофе всегда готовится на свежей воде. Кофемашина мультифазная, поставляется без вилки. Вы сами выбираете, как ее подключить: одну или три фазы. Мы выбрали одну. Модель БЗО 2Е с подсветкой рабочей поверхности. Готовим капучино. В четвертом стакане он легко помещается в группу. В этой точке нет подключения к водопроводу, поэтому мы подключили кофемашину к бутылке с водой и поставили бутылку для слива. Теперь мы сбиваем молоко. На кофемашине программируется пролив воды под различные напитки. Я запрограммировал эту кофемашину следующим образом. Эспрессо, лунга. Двойной эспрессо Лидопио и двойной лунг. Ручной пролив и кипяток для чая. Модель БЗО 2Е с экономайзером со смесителем, который позволяет подмешивать воду в кран горячей воды, чтобы кофемашина не брызгала кипятком. Кофемашину вы можете купить в компании «Свой проект».